Друзья, всем привет! Сегодня будет мега полезное и познавательное видео, в котором мы рассмотрим с вами пробитие уровней. Пробитие уровней не в том смысле, в котором мы заходим, да, вот там на бинарных, на бинарных опционах, такие локальные уровни, нет, пробитие в общем смысле. и свечные формации, которые будут полезны и на бинарных опционах, и на Форексе, и вообще везде. Это у нас будет теоретическое видео. Сегодня у нас выходной, поэтому в торговле онлайн не будет, но у меня есть плейлист торговли онлайн, можете все это дело посмотреть, у меня очень-очень много торговли в режиме реального времени Плейлист будет по ссылочке в описании, если что, можете посмотреть Итак, если у вас уже имеется какой-то опыт торговли, то вы наверняка знаете, что у рынка есть два основных настроения Которые наблюдаются на всех рынках во всем мире. Рынок может быть в коридоре спокойным, без какого-то определенного направления движения цены это первое настроение. И иногда он взрывается, и происходят такие э, трендовые тенденции на повышение и на понижение. Квадратик это у нас консолидация или же коридор, а стрелочки это трендовые движения. И большинство торговых систем они как бы разделяются. То есть, какая-то торговая система хорошо работает в зоне консолидации, когда рынок спокойный, а какая-то торговая система работает хорошо при трендовых движениях. Но есть, ребятки, одна стратегия, которая работает на грани вот этой вот а, смены тенденции. Это у нас стратегия пробоя. То, а, чем мы с вами больше всего пользуемся. И данная стратегия очень подвержена человеческому такому терпению и фактору времени. А, что нужно, чтобы зайти по этой стратегии? Нам нужно найти с вами а, зону консолидации. Нашли зону консолидации и мы ждем нашего с вами пробития Ждать можно очень долго И далее мы входим уже на пробитие этой зоны консолидации Можно зайти перед пробитием, что достаточно увеличивает риски Либо дождаться факта пробития и зайти уже по другим условиям а Какие эти условия, я расскажу в этом видео И данная стратегия на пробой является очень-очень хорошей и в форексе, и в бинарных опционах на Форексе, поскольку это достаточно сильное и уверенное движение во множество пунктов, то есть можно сразу же поймать импульс и получить большую прибыль. На бинарных опционах это хорошо тем, что у нас здесь находится определенный уровень, мы с вами вставляем время экспирации, получаем импульс и цена еще какое-то время долго не подойдет к нашей точке входа, если время экспирации у нас большое. Или же закроется по времени экспирации, ну примерно в этом месте, да? Это зависит от времени экспирации, опять же Итак, сегодня мы поговорим о сделке на ретест уровня Здесь будет много полезной новой информации Так что, ребятки, внимательно Сделка на ретест или же последний поцелуй Так называют ее трейдеры Здесь, ребятки, нарисую просто пример поиска ситуации, на которую мы будем заходить Пример поиска Смотрите, нам нужно опять же найти зону консолидации Так называемую коробку Нарисовать в этой коробке уровни. Поддержки и сопротивления То есть сама коробка формируется на основе зон поддержки и сопротивления Между которыми цена ходит Цена у нас движется в диапазоне Мы на основе этого рисуем наши зоны поддержки и сопротивления Итак, теперь, ребятки Кто-то здесь может зайти а по факту пробития То есть цена у нас стреляет вниз, к примеру, здесь пробивает уровень И здесь... Трейды открывать свои позиции. Как видите, здесь у нас цена стрельнула вниз. Эту ситуацию, ребятки, просто просматривайте как пример, объяснение. А, но может быть такое, что цена могла совершить ложный пробой и вернуться обратно в диапазон, а потом и вовсе пробить уровень сопротивления. Чтобы избежать данного момента, как раз и существует сделка ретеста, последнего поцелуя. Давайте мы с вами это разберем. Данная формация, данное движение, о котором будет речь в этом видео. Не является каким-то граалем, Сразу же граале не существует. Последнее касание позволяет отфильтровать множество ложных пробоев. Если вы не уверены в движении цены после консолидации вы в уверенном движении, то вы можете себя постраховать с помощью этого последнего касания. Рынок, ребятки, цена имеет всегда свойство возвращаться к той зоне, к той сильной зоне, от которой она вышла. Это такое базовое рыночное движение, которое будет работать абсолютно всегда Которое работало всегда и будет работать всегда Это типичная психология людей Логика движения цены И данное движение, о котором идет речь в сегодняшнем видео, как раз основано на базовом движении цены Ну, я думаю, вы уже поняли, да, как это работает То есть, здесь присутствует зона консолидации, цена выходит Происходит ретест и дальнейшее движение, но не все так просто Сейчас мы с вами будем фильтровать даже ретесты с помощью свечных формаций То есть, к примеру, вы можете зайти э, вот здесь вот Когда цена подошла к уровню, от которого она вышла Зашли вы здесь на повышение, но цена продолжила свое движение вниз Опять же, зашла, зашла в консолидацию и пробилась также вниз и, Естественно, ваша сделка зайдет в минус Вы можете дождаться какой-то свечи на повышение, да, к примеру, тени здесь сверху, звуча на повышение, вроде разворот, заходите на повышение Но данной информации, опять же, недостаточно, происходит то же самое То есть она, допустим, входит в консолидацию, здесь держится, а потом уже только выходит вверх, опять же И давайте с вами все это дело фильтровать Итак, смотрим ситуацию Валютная пара евро-доллар, дневной тайфрейм Был у нас здесь тренд на понижение Потом цена вошла а, в скопление, в консолидацию вот наше скопление Цена у нас здесь с вами походила Здесь был ложный пробой вниз Обратите внимание, что здесь цена вернулась Небольшая свеча на понижение Возможно, здесь можно было зайти дальше на понижение, на ретест уровня Но цена вернулась в диапазон а, Походила здесь и пробила уровень вверх То есть то, о чем я вам и говорил Ретесты тоже нужно фильтровать Итак, в данном месте мы видим пробой Цена здесь подошла обратно к уровню сопротивления, которое она пробила и здесь мы видим уверенную свечу на повышение. Вот она. Также цена здесь вновь подошла к уровню поддержки уже. И здесь опять же возникла уверенная свеча на повышение. Можно было зайти и в этом месте, и в этом месте. И мы бы словили уверенное движение на повышение. Давайте я немножко приближу, чтобы было все максимально подробно. И вновь это нарисую. Итак, вот первая ситуация, на которой мы бы могли зайти на повышение. И вот вторая ситуация, на которой мы бы могли зайти на повышение. Все это одинаковые ситуации а, на последнее касание. То есть для подтверждения нам достаточно уверенной свечи в направлении нашего пробоя. Еще раз, здесь уверенной свечи у нас нет, здесь уверенные свечи у нас есть. В сторону нашего пробоя, то есть здесь на понижение, здесь на повышение. Опять же, смотрим мы с вами свечные формации, которые указывают на дальнейшее повышение. А теперь о способах захода, ребятки. А, смотрите, как нужно заходить в данные позиции. Что Опять же, что на Форексе, что на бинарных опционах работает это абсолютно везде. Мы ждем с вами уверенность свечи на повышение последнего касания с уровнем, который недавно пробился. И заключаем мы сделку, как только цена превысила максимум данной свечи. Данной уверенность свечи на повышение. Именно превысила максимум. Тогда можно открывать наши позиции на покупку. То есть можно было открыть позицию в данном месте при первой ситуации и... В данном месте примерно при второй ситуации. А вот сами наши уверенные свечи, думаю суть захода вы поняли. Итак, если вы торгуете на бинарных опционах, то рекомендую время экспирации от 5 до 10 свечей, это зависит от вашего таймфрейма, если таймфрейм дневной это 5-10 дней, если часовой это 5-10 часов. И так далее. Такие сделки у нас инициируются, начиная с 15-минутного таймфрейма. Начиная с 15-минутного и выше, естественно. А теперь рассмотрим ситуацию для Форекса. Опять же, входим мы при тех же обстоятельствах, но у нас добавляется стоп-лосс. А, стоп-лосс. Где его выставлять? Выставляем мы его на половине нашего скопления. То есть вы высчитываете расстояние от уровня поддержки до уровня сопротивления и ставите стоп-лосс на половине скопления. Это первый вариант, есть также второй вариант Мы ставим стоп-лосс или закрываем позицию вручную, как только цена вошла в этот диапазон Данное условие срабатывает, естественно, чаще, но убыток будет меньше в случае неудачной позиции Итак, напоминаю для тех, кто запутался, здесь мы с вами входим Здесь мы выставляем стоп-лоссы Стоп-лоссы, опять же, по желанию, по вашему усмотрению Можете поставить на половине скопления, можете поставить, как только цена входит в диапазон из которого она вышла Ну и насчет закрытия позиции, да, опять же для Форекса Закрытие позиции по умолчанию происходит у следующих сильных зон Здесь у нас зона консолидации, цена у нас движется к следующей зоне, которая а, находится вверху И там мы закрываем с вами позицию Или же по риск менеджменту вы это подстраиваете То есть у вас риск менеджмент 2 к 1, 2 к 1, 3 к 1, 5 к 1 а, Все это просматриваете и закрываете по своему усмотрению К примеру, смотрите, здесь у нас цена шла... Это опять же даже ситуация, просто немножко отдалил Цена у нас вышла из данной области, из данного скопления И шла к следующему скоплению Вот у нас потенциал движения цены То есть получили мы с вами здесь примерно 3 к 1 или 4 к одному. Это нам говорит о том, что нам нужно смотреть на то, чтобы было место после пробития Чтобы цена могла куда-то пойти Если, например, какая-то зона консолидации находится у нас вот здесь вот То, естественно, здесь входить нельзя Надеюсь, все это понятно, ребятки вот такая вот сделочка на пробой на ретест уровня, которая используется и на бинарных опционах, и на форексе, и вообще везде. Можете ею пользоваться. И насчет Форекса, да. Смотрите, я торгую на брокере Markets. А и вот лично, по моему мнению, я рекомендую больше Форекс, нежели бинарные опционы, потому что. Там гораздо меньше риски и гораздо больше прибыли можно получить Естественно на форексе нужно больше заморачиваться с точками входа С открытием и закрытием позиций Но тем не менее торговать, именно выходить в плюс там легче Ссылочка на данного уроке находится в описании, если что Также у меня есть плейлист форекс, который я недавно сделал Я уже поторговал даже в режиме реального времени на форекс Можете все это посмотреть